радная старость, старость, досадная старость, Та, что и вправду не в радость, Разве лишь мыслью, расхожей, Что до времен этих дожил, Балует самая малость, Силы которой досталась и... Тоже острое чувство произведений искусства. Старость, отрадная старость, та, что, быть может, не в радость, Только все меньше тревожит, Что до времен этих дожил.